Привет, с вами снова интернет магазин Водолей, и сегодня у нас в обзоре насос дренажно-фекальный компании ЛЕО. модель ЛКС 500 ПВ или 750 ПВ, более старшая версия. Откроем же коробку и посмотрим, что у нас есть переходники и штуцер. Сам насос ну и гарантийный паспорт. Что же это за насос такой серии ЛКС? Его особенностью является две вещи. Первое это выходы боковой и верхний. Стандартно боковой при установке патрубка позволяет отводить воду непосредственно с точки забора сразу и вверх или же, если у нас, допустим, узкое помещение или приямочек, и нам необходимо подавать при этом еще воду, для того, чтобы охлаждался двигатель дополнительно сверху, мы выкручиваем заглушку, переставляем наш штуцер наверх, заменяя угловой фитинг на прямой, и подаем, соответственно, вверх, воду наверх уже отсюда. И уменьшаем диаметр насоса тем самым. Штуцер стандартный идет 25 и 40 миллиметров, и резьба 1 дюйм. То есть берем 40-й дренажный фекальный шланг, одеваем, довольно плотненько одевается. Хомутиком зажимаем, излишнюю часть отрезаем. Вставляем сюда или сюда и пошли. Пропускное отверстие, пропускное отверстие для откачки до 25 мм. Фракция во взвесе, естественно. Насос выполнен довольно качественно, очень хороший добротный пластик. Лягушка для контроля, уровня включения работает четко. Каждое движение слышен щелчок на включение и выключение. Кабель, европейская вилка 10 метров. Что же он может, этот насос? Версия в 500 Вт, способна подавать воду максимально вверх на 7 метров. И производительностью ее при этом 12 метров кубических в час. Опять же максимальная. Версия 750 Вт, 8 метров напор и максимальная производительность 233 литра в минуту. Это, насколько мне изменяет память, порядка 14 кубов в час. Насосы имеют медную обмотку двигателя, пластиковую крыльчатку и, собственно, из основных характеристик все. Термозащита, опять же, встроена в двигатель. Ну и охлаждение за счет двойного корпуса насоса мощность 750 и 500 ватт позволит решать все основные задачи будто дренаж будто фекальный сток с небольшим загрязнением удобная конструкция боковой верхний забор длинный кабель 10 метров это в принципе основное на что стоит обратить внимание стоимость на рынке республики беларусь порядка 130 белорусских рублей можно заказать его в нашем интернет-магазине с доставкой по Беларуси и СНГ. С вами был интернет-магазин «Водолей». Если у вас какие-то остались вопросы, обязательно оставляйте комментарии, и мы постараемся на них ответить. Всего доброго, до свидания!